Ну, всем доброго вечера мы из украины в эфире канал творческое пчеловодство был вопрос по добавлению в сахарный сироп кислот уксусной кислоты там или еще каких-то с целью Облегчение пчел для усвоения, переработки, то есть для инверсии. Есть научное исследование, научная доказательная база того, что добавление кислот в сахарный сироп якобы для инверсии, облегчения расщепления сахароза на глюкозу и фруктозу никакое, никакого эффекта положительного не дает и даже не и даже вредно. Почему вредно? Потому что присутствие кислоты в гемолимфе, мы очень часто эту тему поднимаем и вспоминаем о мальпиевых сосудах. Мальпигевые сосуды – это наша лимфосистема. То есть, если не будет полноценного вывода очищения гемолимфы от кислот, самое главное – продукт распада белка, мочевая кислота и основная функция Мальпиевых сосудов это вывод этой мочевой кислоты из гемолимфы. Если этого не будет происходить, значит произойдет интоксикация. То есть физиология резко э, будет подорвана, опасно для зимующих пчел. Как раз кислота, присутствие кислоты в инверсии, при инверсии в сахарном сиропе может дополнительно нафаршировать воднорастворимыми кристаллами гемолимфу и мальпиговые сосуды могут не справляться с этой с этой фильтрацией. Так что лучше, чем пчела обычно, если нет промышленно переработанной инверты, значит обычный сахарный сироп создавайте условия, чтобы его переработала старая Летная пчела, она, не, она не, уже не жилец в этом зимой в зимний период, она последнюю свою миссию выполняет для переработки сахара, заготавливает корма для зимующих пчел и отходит. То есть такая ремарка. Теперь что касается по, по клещу, опять сделаем небольшой... Небольшую ремарку по нашей злободневной проблеме тропиленов с какая, какая В чем заключается ремарка? сводятся к тому, что наука сейчас вся в шоке, честно говоря. Там, где он подобрался к северным регионам, Никто на него не обращал внимания, на, этого тропили лапс... на эту болезнь тропили лапслов. Не обращали до поры до времени, пока не появились в таких регионах, как Кавказские регионы, затем Узбекистан и Юг России, Краснодарский край и даже Северные регион. Я вот сегодня буквально слушал ролик двух ученых, интервью двух ученых. Тоже сводится к тому, что, ну, спрашивают специалисты, спрашивают те, кто его обнаружил на своих пасеках. Какие наши действия, как обрабатывать в будущем сезоне? Ситуация угрожающая. В один голос наука поднимает руки в растерянности, говорит, мы единственное о нем знаем из учебника по ветеринарии Гробова, что он как таковой существует. Проблема это была тропических стран. Там они знают о нем, а северные широты как-то расслабились. Он у нас не может быть. Не может быть по той причине, что он на взрослых пчелах не живет. Два-три дня и все. И он погибает. То есть использует старую взрослую пчелу как транспортное средство для перемещения из ячейки в ячейку, возможно, но ну, может перезаражение. Если так, значит... Вопрос, что это? И какая выдвинута версия? Клещ Ворот Тропелелла склара может единственно в каком случае сохраниться, если он мутировал. Вот кто-то кто задавал версию, кто-то спрашивал, может ли в яйцах он сохраниться? То есть Версия какая? Возможно, этот клещ в на каком-то этапе своего онтогенеза от яйца до взрослой имаго, то есть понятие яйцо, личинка, предкуколка, куколка, и но ну, там протонимфа, дейтонимфа и до взрослого клеща. На какой-то стадии он впадает в дипаузу, гипобиоз с потерей с минимальным обменным то есть в этой ситуации депауза или гипобиоз с нарушением динамики до минимума сокращаются обменные процессы. он не шевелится, он живет он при температуре ульевой температуры, не питаясь ничем запасы питательной среды внутри достаточно, он не тратит энергии, потому что полностью отсутствует динамика, и до лучших времен в семье образуются нормальные условия к весне, повышается температура, улучшается микроклимат, появляется расплод, и вот тут начинается снова его цикл размножения, пока сводятся, пока сошлись на этой версии что, может, как-то он потихоньку шагнул в северные регионы, и возможность его этой древней медвежьей спячки не анабиоз. Анабиоз – такого слова нет. Раньше его потребляли, но анапротив биожизни, против жизни. Это слово сейчас в науке ветеринарной не применяется. Есть дипауза, дипауза или, гип, или гипобиоз. С нарушением динамики, то есть полное отсутствие подвижности. Ну, это муха, вот, может оса, зиму, там мелкие еще насекомые. И гипобиоз с частичным нарушением динамики это пчелы. Они не упадают полное отсутствие подвижности да. а в подвижном состоянии, потому что на протяжении зимы питается. Так что. Еще больше вопросов и подозрений, что да, действительно, это... И, кстати, они сказали, что вожь, это не может быть вожью. Делали исследования на крысах и мышах, не обнаружено. Не обнаружено. Ну и все вращаются снова вокруг безрасплодного периода, что опять-таки мы, мы можем быть сейчас вот впереди. Впереди вселенной Всей, потому что единственный способ, как найти на него управу создание безрасходного периода, выгнать на взрослую пчелу, и там во все оружие его встретить. И кстати, вопрос, профессор, этот, Раша, тут сейчас ты меня слышишь? Это человек, когда я был в Баку, в вакууме были, помнишь, и выступал панозема цирано, профессор из Москвы, ученик Гробова. И он тогда уже присматривался, прислушался, купил у меня книгу, и первого первого ученого ветеринара я услышал тогда фразу, когда он руки раз, руками развел и говорит: Боже, какая простая картина по оздоровлению от любых болезней, расплода и клещал в том числе нет расплода нет проблем и вот сегодня я его слушал он отчитывался по этому тропилелабсозу так что как бы там ни было но у нас в крайнем случае есть есть в рукаве хороший козырный туз для борьбы с этой с этой нечистью если если все же нам придется столкнуться с начала следующего сезона Значит все, мы во всеоружии, есть изоляция, создаем безрасплодный период и обрабатываем всевозможными акарицидами быстрого действия, какие у нас будут на вооружении. Может у кого есть еще какая информация в дополнение к, к этой теме, может кто-то где-то что-то еще слышал, потому что раз шагнул в северные регионы наверняка, Наверняка уже пчеловоды забили тревогу, просмотрели расплоды свои позднее осени и, может где-то кто-то еще обнаружил. Пожалуйста, подключитесь, и мы поставим на этом пока точку в этом году и будем встречать следующий сезон уже с какими-то с, какими с какой-то программой по оздоровлению. Добрый вечер, Владимир Иванович. Это хорошо. Да, да, а как фамилия этого профессора? Я что-то забыл. С ты знаешь, я не, я не, ну я, ты его визуально хорошо должен да, ну, помнить. Да, я его помню прекрасно, даже не помню я его. Ну поищем, я найду его фамилию, короче говоря. Вот они, там три человека. Вот сейчас буквально я сегодня листал клещ тропили лапсос заказу в ютубе или где-то там на, на каком-то канале по борьбе с клещами, там где лента новостей. Они там трое сидят за столом, два ветеринара и чел, этот пчеловод по-моему из Сочи. Те, ну, те ребята, которые подняли эту тему. И вот они пытаются сейчас ограничить в общем любой ценой закрыть Поставку из южных регионов пакет. В частности, там речь шла об Узбекистане. Взять контрольную, контрольную закупку пчелопакетов расплодных и сделать анализ. Оттуда ли растут ноги по появлению клеща в этих уже более северных регионах. Ну, логика есть в том, что ну, клещ Варова Якобсони тоже... Долгое время находился тропический клещ, долгое время находился на апис сирана, Потом что-то ему там не понравилось на этой, на этой индийской пчеле. Начал искать себе легких путей. Вот нашел Апис-Мелифера, нашу медоносную пчелу. И я, там, пожалуйста, если Апи, на апис сирана на индийской пчеле, он размножался только в трутне, а тут наша медоносная пчела дала возможности Размножаться и в пчеле, и в пчелином расплоде, и в трутневом, и еще перезимовывать спокойно на взрослой пчеле. А почему бы и тропическому клещу, если он не питается, допустим, на взрослой особи, почему бы ему не приспособиться в пасть в спячку, то есть окунуться в этот гипобиоз? Как это делают такие, как медведь, куница, они переходят на внутреннее питание, минимум сокращаются обменные процессы и до лучших времен, до весны, до размножения, до микроклимата и так далее. Так что логика тут да, действительно, действительно есть. Вот Кто-то говорил о яйцах, прошлый, да, вот на прошлых зумах, когда мы обсуждали эту тему, а может ли это быть в яйцах? Вот, пожалуйста, всплывает... Информация о том, что да, действительно, может быть. Может быть. Так что, не знаю, как его фамилия. Найдешь, посмотришь. Да, найду, да, найду. А если вам не тяжело, можете в группу выложить это видео. Я выложу, да. Я обязательно завтра найду и выложу. Да, вчера, буквально вчера я разговаривал с ребятами. Значит, тоже информация с Краснодарского края. И получили пакеты или Казахстан, или Узбекистан. Точно не скажу. И такая же самая история, буквально на глазах пасека вся легла. Ну, Вот видишь, хорошего мало и Полтава наша вот как бы там не пытались. Тут и плохо. Да, утверждали, утверждали, что не может быть, но все ты видишь, мы убоюкались той информацией, которая располагаем из учебников ветеринарной медицины прошлых, прошлого столетия, в частности гробов авторитетный профессор доктор ветеринарных наук, ну и все то, что мы о нем знали, и вот не питается он на взрослой пчеле и все. Ну раз не питается, значит, пускай эта проблема будет в тех регионов, где круглый год расплод, там он питается этой гемолимфой или жировым телом, неважно принципиально. Ладно, что в расплоде. Раз есть расплод круглый сезон, значит, понятно, что он там спокойно себя чувствует, он и питается, и размножается. Тяжело с ним бороться, если нет возможности создать безрасходный период. И вдруг время не стоит на месте. Каждое, каждый, особенно методы ухищрения паразитов, очень, очень уникальные в своем роде, в своей биологической приспособ приспособленности. То, что им нужно выжить. Если медоносная пчела, у нее задача, где найти нектар, пыльцу, чтобы прокормить свое потомство и сохранить себя как вид, то у паразитов у инвазии единственная задача найти нового хозяина нового хозяина оседать его присосаться и кормиться за счет него все может быть все может быть и эволюцию никто не отменял мутацию гибридизацию никто не отменял поэтому все может быть вот валерий пожалуйста вы включились это ваша была версия по возможности сохранения в яйцах. Так, похоже, к да. это, этому идет. Да, может быть. Вот я сейчас думаю, как нам э, продумать вопрос очистки э, расплодных рамок от яиц. Причем, которые там 2-3 дня, он умирает весь, так? Вот. А вот как почистить ячейки? Вопрос. Ну, смотрите, я в свое время, когда э, занимался, я не помню, какая, при какой ситуации, какой-то болезнь. Мы применяли зольный щелок. Я спрашивал у Хмары Петра Яковлевича тогда, говорю, как обработать ячейки вот там, где выводить, ну, там, где какая-то патология была, или болезнь расплода, скосфероз, неважно. Я говорю, как очистить ячейки? Он говорит: берется обычный опрыскиватель вот для, ну, для деревьев, для сады, там, клеща, чини клеща, этого жука мы обрабатываем на картошке. Вот обычная росинка. Обычная, как росинка, но большой, пулизатор такой. Я говорю, зольный щелок. Зольный щелок, рамки ворота там, где расплод вводился. Зольный щелок и ячейки. Заполняются ячейки там, насколько, на какую глубину. Он, его не нужно. Затем встряхаются, высыхаются. Не нужно чем-то дезинфицировать, потому что щелок он ну, не влияет на, на эту на физиологию пчел. При затем выведение расплода. Может быть, может этот вариант и повлия и сможет ли зольный щелок, зольный щелок, понятно, это пепль, зала, варится, там я рассказываю, если нужно, я повторю эту рецептуру и способ подготовки, и как, ну, изготовление его. Может быть, ну... Не знаю, мы, нам пока гром не грянет, мы же не перекрестимся. Пока, пока мы не станем перед фактом, мы тогда уже начнем думать. Хотя вот сейчас мы в раскачку тогда обсуждаем, ну, проблемы нет. Проблемы нет, она где-то там далеко, а вдруг пронесет а ось. И вот эта ось нас затем очень часто по жизни застает растворить. Ну, хотя, хотя уже, уже хорошо то, что мы обсуждаем, хотя бы эту тему. Зольным щелоком мы можем сейчас тренироваться, обрабатывать рамки, чтобы понимать, что случается. Да, да, да, да. А вот как приготовить его? Можете дать информацию? Посмотрите, э, зольный щелок. Лучше всего используют для этого подсолнух. У кого есть подсолнух и шляпки. Но если шляпок нет, значит сами стебли, столберы сжигается, сжигается как дрова, делается, ну, кострище, получается зола. Одна третья объема этого, этой золы заливается до полного объема водой, 15 минут кипятится, 15 минут, затем остывает, там ну, полсуток, сутки на ночь, все оседает, весь, вся зала оседает. Получается такой прозрачный раствор. Это и есть раствор зольного щелока. Полу литровая банка на 10 литров воды, обрабатывайте, дезинфицируйте реманент и, и все остальное, чтобы связано никаких там ну, других дезинфакторов, не ни формалинов, ничего то, что вредно, а именно вот зольный щелок. И рамки, и рамки в том числе. И бруски, бруски обрабатывают, и даже ячейки. Это то, что я помню из тех времен, еще когда ну, когда это коснулось меня. А если у нас остается мед на рамках? Ну вот насчет меда я не знаю. Чисто, чисто ячейки вот имеются в виду пустые. Там, где коконы есть. Если там мед, я не знаю, насколько, насколько это будет вредно для меда, ну и закиснуть он может не закиснуть, а при употреблении пчелой, понятно, он что-то какую то в себя возьмет, этого зольного щелка. Ну, Хмара тогда утверждал, что не нужно ничем больше обрабатывать, потому что щелочь большого вреда для физиологии пчелы не, не несет. Ну, стараться аккуратно, желательно, чтобы меда не было. Так, ну, потому что в мае взять. мы никак от этого не уйдем, на рамках будет мед. Ну, желательно, конечно, на упреждение сделать. Пока еще, пока еще не работает, пока еще, если есть в запасе сушь от хранения, сотохранилище, пока хотя бы те обработать. Пока хотя бы те. Затем в процессе, в процессе уже замены, если есть подозрение на то, что может быть, значит, как-то в сторону их оставлять, откачать и затем провести эту обработку. А уксусной кислотой, если обработать, она же испаряется? Ну, все может быть. Может, достаточно будет и сублиматора. Может, пролива. Может, ну, пока я не знаю. Пока мы только все в догадках. Можно? Понятно, что какой-то дезинфактор будем применять. Можно? Да, дружи Игорь. Э, все э, рамки, все пластыри, висоти які я лишаю на зиму я складаю в корпуси але не так по, до повності як там входить 10 я даю 9 штук і такі стовпики роблю 5 корпусів ну то там є 49 там 9, тих, тих стильників і наверх даю плоске таке посуду такую плоскую и наливаю э, э, ну отставу, оцтовую такую кислоту уксусную Пошу? уксусную кислоту уксусную. я просто так сказал чтобы понятно ну вас на вас да. отставу такую кислоту э, э, майже майже 95% э, такая и І як. Э, это запобігає перед ну, молом, перед личинками моли, запобігає, і И, ну, залишки, как там есть какие-то патогены також знищує. также А я это лишаю на всю зиму. Так что они стоять, они перемерзають, как я, Пятнадцать на дворе, то минус пятнадцать. Ну и в способ так себе. Ну так, <решил> ну це якщо вони сухи, стоять у, в сотохранилище. А тут вопрос задал человека, если весной от вулика, из улья взять, а там будет уже и мед, понятно, Именно из Ну, в общем, ну будем на ходу уже применяться. Не дай Бог, конечно, нам это и беды еще не хватало. Ну... Ну не факт, что меняет. Если она уже шагнула, раз уже пошла такая, э, Ну, такая я не лопат. думаю, что, я, я не думаю, что э, такое яйце, о котором мы говорим, тропиле лапск кларе, как бы наверное, залишилося десь где-то э, в черунче, там в ячейках, то такую отставу э, кислоту на э, переживе. Переживе, так. Да. Может, вот была версия, может, он перезимовать как-то на личинке моря. Тоже имеет под собой основания эту версию держать на вооружении. Все может быть. Но если я вот сегодня науку послушал, ну, больше всего я склоняюсь к тому, что возможен, возможно, депауза, возможен гипобиоз. Почему бы и нет. Если упадает у нас пячку мухи, пожалуйста. Моли, даже в личиночной стадии, даже в фазе бабочки. Она все, брык, лапы задрала и лежит. Только в тепло заносишь, все уже прогрелась и полетела. Так что, к сожалению, к сожалению, может быть правдой. Ну ничего. мы Я сказал вначале, что мы держим козырную, козырного туза в рукаве. Изоляция маток, создать безрасходный период. Все вокруг этого безрасходного периода вращаются, но, но нигде слово изолятор не слышно. Владимир Егорович, да, да. а Вы вообще для себя вот как-то вот саму методику уже, наверное, продумали, Вы не хотите поделиться с нами? Вот, ну, изолировали мы маток, ну, дальше что? Насколько мне известно, этого клеща БИПИН не берет, например. Чавелива тоже не берет его. Только муравьиная кислота и, и концентрация там очень высокая, там 65%. Да? Как, как вы себе представляете? Рашад, Рашад, смотри, муравьиную кислоту, почему муравьиную кислоту сейчас очень часто берут во внимание? Потому что, да, ну, самый такой из всех кислот, оронический, самый крутой окорицепт он является. Он даже, если если мажут кисточкой по печатному расплоду, а крышечки пористые, то он проникает даже во внутрь и там, в общем, делать свою работу. Может быть, может быть, почему бы это не не муравьиная кислота в определенной концентрации, какая там допустимая? Но в безрасплодном периоде ставится там либо либо салфетки промачиваются, либо там картонки для того, чтобы этот э, едкая среда сохранилась на дольше. Ну, я вначале говорил, будет появляться, создаем безрасходный период и пробуем э, ну, среднюю кислоту. Самое щадящее – это молочная, затем по степени эффективности. щавелева идет. И самая крутая это бровиная. Значит, и пробуем щавелю кислоту, но ну, двумя способами. сублиматором создавать этот пар едкий. Или же проливом. Если ему все равно деваться некуда, она будет... Э, паразит этот будет либо по сотам бегать, либо на взрослые пчели. Значит, пролив, пролив по взрослым пчелам в отсутствие расплода. Возможно... Возможно, он попадает в, вот эту, в эту жидкость чавелевой кислоты. Но я не думаю, что у него такая же там, блин, в бронежилете, в таком панцире, что оно его не зацепит за живое. Если пчела возмущается, сразу начинает выпаривать, шум такой, она намного крупнее. Клещ меньше даже, чем ворова. Тропериос Значит, должно его обжигать. Должен он панически где-то как-то хозяина покидать и обсыпаться. Ну, пока это только догадки. Хотя будем пробовать то, что умеется, имеется уже на вооружении, и то, что мы на сегодняшний день используем против ворова. Они а проще, например, вот последний расплод вышел, пусть там там, Трутневый, да подождать там два 3 дня, если он на пчеле не выживает. И зачем пчел насиловать, например, какими то акарцидами? Там, и это лишняя не, ну работа. Мы, смотри, Гошат, мы же -то, не, не только борьбу с ним ведем. У нас же воротоз не забывающий. Ворот. Тут безрасплодный период для... Они оба живут. Они оба паразита живут в пчелиной семье И тро... И, и, Тропи, клещ и ворова Оба. Не может мы сейчас это хорошо... Да, есть такая версия, что... Не версия, вернее, а биологический фактор, что они антагонисты. Если поселяются оба клеща в одну семью, они могут быть паразитировать оба, присутствовать. Но если попадают в одну ячейку тропи и воро, тропи выживает за счет скорости своего размножения и количества. Он выживает. Ворово. Ну да, хорошо было бы, тропе поселился, ворова выжил, мы закрыли в изолятор, три дня, дня подержали без обработки, и тут и тропе пропал. Это был бы идеальный вариант. Тропе выжил ворова, а мы выжили Тропи за счет того, что закрыли в изолятор и создали безраслонный период. Может такое и быть, но такое, это ряд, редко, когда такая ситуация будет появляться. Скорее всего, они там будут присутствовать оба паразита. Раз оба, значит, обрабатывать по-любому получится. Потому что нам нужно сбить ворову. Понимаешь? Все. А раз ворову сбить, значит, мы за компанию, прицепом будем гатить и, и по, по этому тропическому клещу. Смотрите, последние, последние зумы мы как-то все чаще и больше подбираемся маткам, породам, обговаривали последние два зума, о породах, расах, линиях, гибридизации и так далее. Почему я отдаю предпочтение именно выбору лучшие из лучших на своей пасеке? Ну, иногда беру для прививочного материала, у пчеловодов знакомых, кто, у кого она прожил про хорошо проработала эта матка, как репродуктор может дать потомство. Но трудневый генофонд я создаю на своей пасеке из лучших семей, которые проявили себя и зарекомендовали в плане склонности к болезни, то есть два показателя, на которые я ориентируюсь при создании отцовских семей. Это склонность к болезни и максимально полноценная зимовка. Почему уделять нужно внимание большое, серьезное отцовским семьям? Потому что по линии трудня, по линии отца 80% генетического наследия передается будущему потомству будущим маткам, а матки будут, соответственно, уже нести в себе этот, и это генетическое наследие для потомства в лице пчел. И я вот размышляю на, на эту тему, почему именно аборигенная линия, ну аборигенная, как, как можно назвать ее, аборигенная, ну так ее называют, ее иногда и дворняшками говорят называют эту, эту ситуацию аборигена То, что может эволюционно, из года в год, приспосабливаться к местности, к местной кормовой базе, к местному климату. Она постепенно, эта порода, это местная популяция, аборигена, как угодно ее называйте, местная, она постепенно, плавно может эволюционировать, либо мутировать, либо между линиями будет происходить гибридизация, неважно как, но она постепенно будет приспосабливаться к изменению всех вот этих составляющих и температурному фонду, и изменению кормовой базы. Я вот часто задаюсь вопросом. Если взять, допустим, Карпатянка, Кавказя, кавказянка, там, карники, еще какие-то степная украинская, они были и сто лет назад. Были эти породы, были эти расы. Но если взять столетние давности, вот назад, сто лет назад, матку, ту матку, и поместить ее в нынешний слой, вот так вот вы пофантазируем виртуально, на, каком, на какой кормовой базе миллионы лет формировалась физиология и резистентность, в том числе, медоносных пчел. На какой кормовой базе эволюционировала наша медоносная пчела? На каком полифлорном изобилии? Откуда брался этот букет, это множество аминокислот? Из дикоросов, из дикоросов. И вот та пчела, которая тогда хорошо жила, преуспевала во всех отношениях, и в плане резистентности, и во всем, и ее сейчас вот так вот перекинуть в будущее к нам. Смогла ли она бы, хорошая крутая порода, выжить в условиях, когда в нашем распоряжении сегодня два дикороса, это акация и липа, если есть, но может там где-то еще, если его не вытравили. А то культура. РАПС – раз, гречка, если где есть, два, и подсолнувок – три. Это хорошо, если не в чистом виде. А если они еще и генетически модифицированы. А только ГМО начало применяться лет 15 назад, я помню, у нас район Одессы. Массовая гибель или Одесса, я не помню где, но где-то в южных регионах. Туда срочно поехала комиссия ветеринарной службы и определили, в чем гибель, причину гибели семей. Оказывается, генетически модифицированная пыльца. Поэтому я и склоняюсь к тому, что лучше пускай будет меньше, лучше пускай будет урожай, то есть выход товара. Ну, неважно, какое направление там даже молочко мое направление маточное или медовое направление, лучше пускай его будет меньше. Увеличение количества выхода товара можно добиться путем формирования отводков и так далее, двухматочное содержание. Но чтобы эти семьи были здоровы, потому что болезни, вот пчеловоды знают, каждый пчеловод из своей практики помнит случаи, когда... Идет семья, не нарадуется, весна, массовое развитие просто не налюбуется. И вдруг перед бедосбором каким-то обнаруживает то ли аскосфероз, то ли болезнь расплода какая-то еще другая, мешочет и гнелет. все. Ничего так болезненно не западает в душу, не бьет по, по нервам, как, как заболевшая семья. Уже все. Уже товар, то, что она могла дать товар, уже не надо ничего пчеловоду, лишь бы лишь бы хотя бы сохранить ее как единицу, во-первых, в этом сезоне, и хотя бы не было перезаражения, чтобы не перекинулось и дальше на панте. Поэтому аборигенные линии, я считаю, что они должны, ну, я не знаю, как это будет, как это ляжет на, на мнение и на э, определение. И что скажут наши матководы, конечно, конечно, может быть несогласие, но пчелинная физиология формировалась не на дикоросах. И почему я не сильно приветствую инструментальное семенение, тоже вопросы у меня есть, и знаю, знаю в чем основная причина. 10 из того количества трутня полувозрелого, казалось бы, которого мы видим у себя в семье в активный сезон май-июнь месяц. Ну, его там, как глянешь, в другой раз вот крайние рамки, ну просто и, и пчел не видно за трутней. Ну и одна семья, по логике, при таком количестве могла бы пасеку обеспечить этим трутнем для обгула маток с головой. Но, оказывается, не тут-то было. Из того, что мы видим зрелого взрослого трутня в своих семьях, всего-навсего 10% только могут полноценно оплодотворить сам 10%. И вот если мы берем сперму у трутней, ну да, мы взяли, насколько она, эта сперма, насколько она несет в себе полноценное генетическое наследие для полноценной физиологии в плане резистентности будущих пчел и так далее, и маток в том числе. Насколько это будет возможно сохранить, вот эти вот качества. И не случайно отдают на рабочие семьи матководное хозяйство с инструментальным осеменением, там где практикуют, линию, да, линию они делают по но для рабочих семей отдают обгул маток на естественное, то есть на естественное обгул маток отдают. Должна матку в полете, должен догнать трутень, максимально физиологически здоровый, сильный и так далее. Когда матка выделяет феромон, выходит на брачный обул, она за собой вводит даже и своих братьев, в том числе из Зулья, и труднее своей пасеки и улетает как можно дальше от, от пасеки, чтобы там спариться с труднями теми, какие достойны для передачи жизнеспособного наследия. Так что вот, вот такое, вот такое отношение у меня к аборигенной линии. Ну и все мы, конечно, будем плясать от матководных хозяйств, но выбираем лучшие из лучших. И опять обращаюсь к, к исторической памяти наших авторитетов Волоховича. Часто я его вспоминаю. Он каждый год брал маток, брал маток каждый год из какого-то там авторитетного источника, по 10 штук, давал возможность проявить этим маткам себя на протяжении активного сезона отмечал третью часть лучших на следующий сезон делал из них отцовские отцовское именно затем в этом же сезоне брал еще 10 маток и так с года в год то есть брал тех брал за авторитет тех те семьи лучшие выжившие для отцовских семей, которые себя зарекомендовали именно в минимальной склонности к болезням и хорошей зимовке. И если взять во внимание, что, что матка обгуливается не с 10, а с 20, 30 и даже последняя тема, последняя информация, с 40 трутнями, вот представляете, какое наследие генетического разнообразия несет себе одна матка, затем дочь столько же, затем внучка еще. И это десятилетия, тысячелетия, миллионы лет. Какой там несет, какой там задел вот этого генетического разнообразия. Поэтому природа и выбирает лучшее из лучших. И, и каждая природа, каждое насекомое растение, она всегда продуцирует, репродуктирует. Все с большим запасом, потому что должен выжить сильнейший. И все в природе, то, что до сегодняшнего дня выжило, обязано естественному отбору. Хоть растения, хоть и насекомые, хоть обычный животный мир. Добрый вечер, уважаемые коллеги, СК-профессионал Вячеслав Савцов. Я по прошлому Зуму, парень там рассказывал, две семьи, два рая Поселил, и что-то пошло не так. Вот все пчелы хорошо, а с этими двумя что-то не так. На прошлом зуме мы рассмотрели возможные варианты. В процессе подумать, я бы тоже я бы тоже предложил версию рассмотреть сетку Хартмана. Сетку Хартмана. Пояс... Землю всю обволакивает так, так называемая сетка Хартмана. Это неблагополучные не зоны, неблагополучные, там, где животным, человеку и, скажем так, нельзя находиться вредно для здоровья. Как это можно по внешним признакам? По, по вот, Увидеть. Если там растут деревья, то на этих деревьях так называемые наросты капы. капы. На этих местах находятся муравейники. Похожий случай, случай у меня был несколько лет назад. Я в одном поселке, скажем так, зимовал и поставил... Предварительно, прежде чем оставить пчел, там находился муравейник. Я его оттуда выжил. Я его оттуда выжил, поставил пчел, все в порядке. После, после зимовки все пчелы развивались хорошо, но, скажем так, три семьи в районе этого муравейника вообще не развивались. У меня были... Хорошие матки от Доскача, Ивана Михайловича, от Мельника и еще вот одна маточка. Они стояли в том углу, ну вообще, ну я не мог понять, что не так. Вот все, ну вроде бы так, старт нормально, все. И до конца, до, конца, до конца сезона они зашли очень слабые-слабые, скажем так, и не перезимовали. Я бы парню тому порекомендовал переставить вот эти две семьи в другое место и обратить на это место внимание там, где они стояли и проработать тему сетка Хартмана. Спасибо. Да, Слава, спасибо. Еще да. у меня вопрос обращения к, к пчеловодам Одесской области, которые находятся в районе Подольск, Балта, Жеребково. Меня интересует так называемый Ясинский лес. Ясинский лес. Кто из тех краев, свяжитесь, пожалуйста, по номеру телефона 099-770-2389. Спасибо, коллеги. Владимир Иванович, вот матки в изоляторе. В каком месте лучше ее поставить? Напротив литника или слева-справа, для того, чтобы... И взяток был лучше, и пчелы новые матки не тянули. Ну, вообще-то вообще по логике я так часто делал, когда ставил, ну, был у меня изолятор широкоформатный, между самым молодым расплодом. То есть нахождение там матки как раз из, именно из этого расплода, из яиц и маленькой личинки, потенциально могут вывести свечевые, закласть свящевые маточники. Поэтому изолятор всегда размещал в этой зоне. Но последние годы... А что вас смущает матка, матка? То есть и маточники свящевые? Больше маточников – больше проблем. Когда матка одна, то меньше вопросов. Проблем меньше. Смотрите, если это имеет, имеет место... Это только на акации. Почему? Потому что роевая пора, а может выскочить даже из вещевых маточников. Понимаете? Не обязательно это роевые маточники. И на тихой смене выскакивают, и на искусственных матках выскакивают рой. Если там уже все, инстинкт на всех парусах, а всеми процессами управляют летные пчелы, то там любую матку, какая попадается, все, ее выводят за уши, вытягивают. Если пчеловоды практики наблюдали, когда матку вытаскивают пчелы за уши, она назад в плиток залетает. ее все равно, если надумал рой вылетать, все равно он ее вытянет. Руки свяжет или крылья и все вынесет. Туда. Поэтому а, э, в, в, на Акации, да, там есть опасения то, что может свещевая матка в роевую пору спровоцировать выход роя. А вот на подсолнухе я ложу куда угодно и сверху на бруски. Если две матки, я уложу одну просто на днище, один изолятор на днище, а вторую сверху на бруски. Даже если они потянут маточник, роя уже не будет, выйдет молодая матка, дадут ей обгуляться – при, во время качки в конце она только, только начнет себя проявлять, если она гуляется Ну, ради бога, я ее в изолятор сажу и дублером запускаю. Поэтому есть, есть некоторые пчеловоды, изолируют на, на подсолнух, вот, и чисто с той целью, чтобы обновить маток, поменять. И они вот преследуют, и, он говорит, не надо мне, я клеща там приспособились, как обрабатывать. А вот поменять маток, говорят, идеально. матку в изолятор куда-то от, от открытого расплода подальше, выводят они молодую. И если маточники, вот что интересно, если закрыли матку в изолятор и подставили сами, вот, вот, вот маточник, в надежде на вывод и обгул, пока там пока подсолнух цветет, ну и последними видосбор, пока подсолнух цветет, пока половое созревание у матки, пока она обгуляется, начнет сеять, как раз взяток заканчивается, мы получаем молодую матку дополнительно и берем товар по полной. Но тут одно есть но биологическое состояние. Что это значит? Если вы матку поместили в изолятор и они сами потянулись с матку, вот тогда можете подставлять свой маточный. Да, они дадут, они, они выпускают ее, и есть возможность и шанс ее обгулять. Но если вы самовольно поставите матку в изолятор, они не потянулись веща и вы туда, там, где-то в стороне поставили маточник на выходе. Ничего подобного. Пчела, пчела самоволия пчеловода не терпит. Она, матка, выйдет, но обгуляться ей не дадут. Ясно. Даже бывает, даже бывает когда ставят прививочную вот, семья-воспитательница. Вверху я вывожу то есть собираю молочко, воспитываю личинок, и бывает на открытом расплоде пропускаю маточник, пропускаю маточник, потому что полусиротское состояние. Внизу матка, разделительная решетка, и вверху прививочная рамка, и открытый расплод. И бывает прозевал или запоздал с прививочной рамкой поставить, они а обязательно на открытом расходе потянут свищевую маточку. Раз потянули, уже я буду ставить прививочные рамки, с личинками массу, если они уже взялись тянуть, то есть фрагмент мисочки и начали воспитывать, ну, все, они там обязательно выведут свищевую матку. Выходит свищевая матка, вы не получите молочка сразу, говорю, появляется матка молодая, а вы не знаете, он ну, пропустил человека. И выходит молодая матка, казалось бы, сами заложили, сами выпустили, ничего подобного. Если матка в свободном перемещении внизу откладывает яйца, если в изоляторе, да, есть шанс, что не дадут ей гуляться. Но если она внизу в свободном перемещении, в корпусе, а вверху вилась молодая матка, они ее выведут, они дадут ей выйти. Она будет ходить, но обгуляться не дадут. Так что это интересная штука. И не да, сильно интересно. обращайтесь. Если уже наметили обгулять матку, значит и все. Наглухо закрыли сеткой хотя бы. Отделили молодую матку от плодной. Я слышу, благодарю вас. во время взятка одни пчеловоды работают только на нижнем литнике, другие нижние и открывают часть магазинов. Вот в каком случае наиболее взяток происходит? Когда на Третье, нижнем. вообще то открывают, ну. Взять пример Канады, я вот смотрю, один-единственный литок, один-единственный расплодный корпус, восьмирамочный, да еще и ру Разделите на решетка, и над головой стоит 5-6 полноценных рамок гнездовых магазина. и один леток. Часто пчеловода смущает, ну как это так, летная пчела прилетела, трудилась на поле, принесла нектар. И теперь ей нужно лезть оттуда, Бог ее знает, в этот, в этот небоскреб, и туда ложить нектар. Я говорю, люди добрые. Но ну, ну, ульевая пчела есть такое, еще такая пчела. Вы, вы знаете, что есть, кроме летных, которые носят нектар, есть еще ульевая приемщица. Да, ульевая пчела приемщица. Летная рабо работа летной пчелы как фуражир, Она принесла из зобика в зобик, передала ульевой. Трофилаксис есть такое слово. И все. Посидела на прилетной и в дно полетела, потому что день короткий, жизнь у нее короткая, она полностью вырабатывает свой, свою обязанность биологическую, свой биоресурс на то, чтобы как можно больше принести. Кстати, нехватка, если вот эта диспропорция приемщицы летной очень часто сказывается на приносе нектара. Потому что если некуда давать и некуда складывать, или ограничено, то летная пчела... Сокращает свою активность по фуражированию на нектаре. Поэтому есть летная ульева пчела приемщица она принимает нектар и разносит уже она даже через разделительную решетку может отдавать там наверх, опять-таки, из медовых зобиков, зобик, и туда несут. Так что иметь литки вверху или не иметь очень часто литки не открывают верхние только по той причине, что боятся, забьют пергой. Вот эти вот медовые и надставки, там, полурамки, или забьют перго. но перго обычно несут туда, где расплод. Это нижний корпус. Поэтому не помешает вам, если откроете там какой-то один литок. Ничего, я, я не вижу особой там разницы. Нужен он, не нужен По-разному, применяют по-разному. Вот эти комбинации. Да, все по-разному, все спорят, доказывают свое. Там, ну, ну, ради Бога, Валерий. Ну, и... Я не комплексую на этом. Откройте, возьмите, попробуйте. Раз так, раз так, все. Я пробовал. Разницы я не вижу. Ну и все. Ну и что там вам одевают? Я так, только понимаю, когда открыты верхние литки, тогда пчеле э, легче передавать нектар. Ну, может быть. Может, значит, поступайте так, как работайте. Сережа, просили, просили... Доброго здоровья, коллеги. Да, доброго здоровья. Просили пчеловоды дать там по марфометрии есть вопросы. Оставьте, пожалуйста, свой телефончик. Могут Будут вопросы, вам вас наберут, поинтересуются, проконсультируйте. Вайбер, да, ватсап. Просто ты сейчас его скажи. Да. Просто 0, скажи. 0, А его, да, в записи посмотрят. 067-613-5857. И все. И все. Кому надо, будет, они свяжутся. Вайбер уже поняли. Не слышал тему, может, спросил бы что-нибудь. Поздно подключился, к сожалению. Ну, тема была, Сережа, тема была у нас опять. Мы сегодня вышел ролик по трапелапсозу. Ученые подключились потихоньку, пчеловоды, ребят ребят науку. Давайте, давайте на упреждение как-то думайте, чтобы мы следующий сезон не не пасли задних и как-то были во все Поэтому пока пока пока так. Ну и по маткам, ну следующие впереди будут еще у нас вопросы, разговоры о матках будем говорить и готовиться к сезону и мысленно и морально и физически и так далее. Готовился как-то к лекции по выводу маток. И мне вопрос для себя был такой: а чем я могу э, таких метров, как Васю Доскача, Малыхина удивить? Ну, думаю, ну чем? Все же, все же знают, перезнают. Самый. Уже пробовали, перепробовали. Это куча целых, куча моментов разных. А потом таки нашел один такой момент, который очень-очень важный. И он, опять же, заключается в биологии пчелы, пчелинной семьи. Ну, то есть мы знаем, так первый день э, пчел, молоденькая пчелка уходит, там, чистит себя, там кормит э, старшую пчелу, старшую личинку, а чуть позже уже лучшую личинку начинает. Ну почему, с чем это связано? Пока кушает медово смесь, у нее э, ну, молочко начинает появляться и вырастает жировое тело. Так вот, э, мы, есть два, спо, два пути э, вывести качественную ватку. Но оди, все мы знаем, что один из из трех пунктов – это физиологичность сматки. То есть мы сначала выведем, должны вложиться в нее по качеству, потом, а, до этого еще мы должны э, проверить, чтобы это по генетике она передала, точно гарантированно на передачу. И последнее – это э, облет, потому что некачественный труд не могут всю нашу работу тоже перечеркнуть. Так вот, речь сейчас о физиологичности. То есть мы можем подождать, пока семья выйдет сама на эту физиологичность, а можем создать э, такие условия, которые будут гарантировать ну, очень высокий процент э, именно качества, именно это вопроса физиологичности, вы, ну, вырастить матку по всем правилам. То есть это тоже очень интересные моменты. Мы делаем это дело часто, не осознавая эти самые процессы, которые происходят, а вот когда пытаешься вникать, я, мне было так интересно, я построил сначала графи, графический, э, как выглядит селекция в графиках. И у меня очень много вопросов, ответы сами пришли после этого. Очень много вопросов, ответы пришли. То есть смотришь, вот ты визуально, это как дрессировка собак, знаете, голосом и, и, и подкормкой, к примеру, и жестом. И комплекс дает эти моменты. Али, да. тема, тема по маткам будет серьезно и мы со следующего года ее обязательно э, так ну полноценно и в спокойной обстановке обсудим. Вот у меня вопрос. В голове ассоциации матководов, как там вы... Именуйтесь. Не, не, я ж не голова, я у меня запорожское видение, а голова Юрий Вальчук. Ладно, видение. Для чего для чего трудня только что появившегося на свет в течение двух суток трех пчелы кормилицы подкармливают маточным молочком. Ну чтобы набрал живого тела. Смотри, если о Утрядня момент полового созревания не будет хотя бы присутствовать одной незаменимой аминокислоты формирование образование сперматозоида не произойдет будет пустой да будет пустой а да. теперь а теперь вопрос а теперь противоречие маточное маточное молочко пчела кормится начиная с какого дня выделять ну с... С пятого, правильно, с третьего, пятого. С шестого, шестого, да. шестого дня. Да, с шестого дня. До этого дня. А с какого дня начинает активизироваться фермент протеаза, благодаря которому пчела усваивает пыльцу и пиру? Благодаря какому ферменту протеаза? На какой день он начинает активизироваться у пчелокормилиц? Ну, ну, со второго. На пятый и шестой день. То же самое. Я, подождите, сейчас. Пятый и шестой. Э, как начинают э, есть, так и кормить, да? Как только а маточным молочком молодую пчелу-кормилицу, для того, чтобы маточное молочко, будучи высоко биологически активным веществом, маточ, молодую пчелу, когда она только выходит из ячейки, для того, чтобы сформировались и активизировались кормовые yeah. железы, глоточные верхнечелюстные, для вырабатывания маточного молочка. Подкармливают первые два дня тоже маточным молочком. И в шестой день до этого времени формируются максимально развитые становятся кормовые железы, максимально становится активен фермент протеаза, синтезирующий белок. И вот тут в этом сочетании происходит Рождение пчелы кормилицы на шесть дней. Но ну, я бы вот э, четко понимаю, с того момента, вот шестого дня, когда пчела может в состоянии кормить, а до этого у нее разви развитие. А вот когда она кормит, она то же самое передает э, и себе попадает, и друг другу передает. Так получается. То есть практически маточное молочко попадает э, до, до, до ну, 5 дней точно попадает. Конечно. Так получается. Да. 5 дней точно попадает пчелкам маточное молочко. Потом уже из медоперговой смеси уже под... так получается. Потому что кормит старшую личинку. А, младшую личинку. Младшую личинку раньше. запас, смотрите, да. жировое тело. Вот формирование жирового тела. Происходит в личиночной стадии. Так. жировое тело происходит накопление, то есть формирование полное. В, в личиночной стадии. Если взять личинку перед запечатыванием, она весит 150 миллиграмм. Жировое тело личинки перед запечатыванием составляет 80% всей массы этой личинки. Ты представляешь, это фактически жировое тело и вот начинается метаморфоз, фаза трансформации преобразование из личинки запечатаны пред куколкой куколка тратится часть жирового тела часть жирового тела накопленного в личиночной стадии, тратится на метаморфоз появляются метамеры головка брюшка то есть и грудка и брюшка метамеры Затем, ну, это... ну, да. Одна Затем... Подожди. Затем да. происходит гистогенез, рождение тканей, рожки, ножки и так далее. Предкуколка и куколка. Часть жирового тела тратится на вот эту трансформацию, на этот гистогенез. Осталь... Остаток жирового тела формирует взрослую пчелу. Она рождается уже с запасом с жировым телом. С запасом. Потому что... Если бы у нее не было жирового тела, запаса, она его в взрослом виде не накапливает. Пчела взрослая, если бы могла накапливать жировое тело, она бы жила не 10 месяцев, а 10 лет, как корова. Она его растратила, пыльцу съела, накопила. так, а так, так. она работает. Филипс, американский ученый Филипс, определил трату жирового тела пчелы, как батарейка. Как батарейка, Все. Все, что у нее в запасе было, взрослые взрослой пчелы после накопления в жировом теле в личинке, она только тратится. Если в стадия она работала как аккумулятор, то взрослой особи она тратится как батарейка. И первые 75% белка жирового тела накапливается при кормлении маточным молочком в первые три дня жизни личинки. Остальные 25% белка жирового тела накапливаются в взрослой в возрасте взрослой личинки до девятого дня, до запечатывания, при кормлении до пироговой смеси. Там накопление идет 25% белка остального до 100% и жиры и гликоген. И все. В личиночной стадии все накопление прекратилось. Дальше идет один только расход. Это уже в вот вот Сережа, вот да. единственное, что я все вспоминаю твою фразу, особенно когда сегодня науку посмотрел, по в созу, что биологию, как ты говоришь, по биологии не еще не написано. Не написано, это 100%. Вот мы, вот мы ее будем писать. Скорее всего, похоже, что мы ее будем писать. Потихоньку, по крупице. Ну, Потому что очень многое поставлено так вот, верх тормашками не с того, что мы знали до этого. Это да. У нас очень много, почему-то именно в пчеловодстве все вот так, от названия все перевернуто. Апис мелифера, линейт, Назвал ошибся, назвал милифера. Потом понял: Ага, милифика правильно, но уже поздно. Уже функционеры разнесли это слово по, по своим диссертациям, переписывать никто не хотел, все так и осталось. Но название и вот баз, не... название Бог с ним. Тут сам фактор биологической миссии пчелы, формирование ее, в принципе, ты ж видишь, как у нас один только одна только тема появления изолятора в практике пчеловода. Перевернула вверх тормашками Порвало. все постулаты. Ты понимаешь, как... Порвало мышление, да? Все, все мышление. Да. Потому что даже да. сам процесс формирования жирового тела, когда нам говорили, когда она формируется. Взрослая пчела поедает пыльцу и все. И чем дольше она будет поедать, чем дольше расплод, осенью будет формирование, накопления силы. Ну, в общем, маем то, что маем. Так что все. Мы будем матководство... По аминокислотному составу, по всему этому, по всем этим вопросам будем обсуждать спокойной обстановки. Дай Бог, хорошие условия будут по, по, по электричеству. Очень хочется надеяться. Но ну, а сейчас, давай, если ни у кого нет таких напутственных слов по окончанию года, значит будем заканчивать. Ну, вот будущий год, вот надежды для нас, для украинцев. И я надеюсь, все, все получится. Надо беречь себя, сберечь своих близких. Остальное все сделает вооружу на силу Украины. Я так думаю. Спасибо всем, кто был с нами, кто поддерживал в этот год. Спасибо. Так. Так, именно так, именно так, три. Так, ну все, на добра ночь. Всем очень дякую за общение, все будет Украина. В следующем году, надеюсь, что Украина будет свободной. И мы встретимся уже в новому в новом году с новым амплуа, с новым статусом Украины, свободной. И будем за, за, за для наших бджіл. Зарадуем, Джил. На все доброе. Надо браничь. С наступающим новым роком. Его с наступающим новым годом, друзья. Всем счастья, здоровья и мира. Мира. С всем мира. всем, всем мира. всего наилучшего. До свидания. Спасибо. Спасибо. Всем всего Спасибо. наилучшего, друзья. Главное, мирного неба. Спасибо. Хорошего Спасибо, года, коллеги. Всего Спасибо. до пока. Пока.